Регистрация в Федеральном реестре инвалидов – это просто и удобно. Для этого нужна авторизованная запись на портале Госуслуг. Нажмите на вход в личный кабинет, затем выберите «Войти» и введите свой логин и пароль. Подробнее на sfri.ru